Экономика – это совокупность всех рынков, рынки – это совокупность всех сделок продаж в определенной сфере, в определенной плоскости, совершаемой транзакции. То есть, чем больше траты, тем больше сделок, тем больше рост экономики. Соответственно, до того момента, пока существовал кредит, экономика росла линейно, когда появился кредит, то, соответственно, возникла история, в рамках которой, когда дешев, ну, то есть когда кредитные деньги дешевые, когда кредит дешевый, потребление растет более активно. Потому что когда у нас низкая, низкая процентная ставка, то в этом случае больше людей потребляют. И здесь тоже я люблю приводить пример. Представьте себе, что сейчас всем россиянам выдали кредитные карточки с лимитом 5 миллионов рублей, процентная ставка по кредиту по кредитной карточке 3%. Что в этом случае произойдет с российской экономикой? Экономика будет расти, да? а, то есть сиюминутно да, возобладает вот эта вот концепция, что газ, нефть, национальное достояние, вся прибыль, которая образуется от продажи нефти и, гада, нефти и газа сырья российских компаний, да, в равных частях делится на всех а, жителей России, да, то есть многих, которые, лозунги такие есть. Да? То есть никаких налогов, никаких отчислений, а, раздаем все население даже не по 3%, а вообще бесплатно, вся нефтяная рента, которая вся сырьевая аренда, которая образуется, идет на каждого, каждого гражданина России. Это порядка 15-17 тысяч долларов в год, да? то есть получается, если у вас семья там состоит из, не знаю, из четырех человек, вы супруга и еще у вас, соответственно, двое детей, по 17 тысяч долларов на каждого человека в год это получается 17 на 4, 68 тысяч долларов, которые можно будет тратить. Абсолютно правильно, да. То есть, экономика не справится с такими темпами потребления и начинается инфляция когда же начинается инфляция то в этом случае как я и рассказывал да то есть почему происходит рост а, начинается разгон инфляции кредиты начинают расти в цене кредит становится достаточно дорогой и это в свою очередь приводит к тому что потребление сжимается и поэтому вот именно в экономике основанной на кредите да мы просто повторяем уже то что говорилось а, она приобретает форму волновую, да, то есть, бывают этапы роста и бывают этапы спада. Этапы роста – когда процентные ставки этапы спада – когда процентные ставки высоки. То есть, это тоже понимаем, признаем, ну то есть, вот она природа, вот таким образом устроена экономическая машина. Да, то есть Вот так вот движется экономика, есть фазы долгосрочного экономического цикла и есть фазы краткосрочного экономического цикла. Краткосрочный экономический цикл – 5-7 лет, долгосрочный экономический цикл, 75-100 лет. Соответственно, если говорить, что зима близко, мы находимся на фазе, сочетающейся в себе, сочетающей в себе фазу краткосрочного и долгосрочного экономического цикла, причем фаза роста долгосрочного экономического цикла.